Эй, Дэлсин! На рынке Хингхэй нашли один из тех жилетов, которые носят арестанты. Может, этот парень еще там? Там легко спрятаться. Спасибо за подсказку. Только почему ты не отвечал? Хе, не знаю насчет проводников, но обычные люди иногда ходят в туалет. Откуда ты вообще знаешь, где что происходит? Тут даже у стен есть глаза и уши. Меня влиятельные друзья, птицы высокого полета. Хорошие, наверное, друзья. Да, лучше не придумаешь. Если бы нам не был такой жилет, я бы от него как можно быстрее избавился, потому что... потому что выглядит отстойно. И еще потому что на нем как будто написано «Бейте меня, я биотеррорист». Мне бы понадобилось укромное место, чтобы переодеться с запирающейся дверью, где можно присесть. Сортир – идеальный вариант. Одним выстрелом двух зайцев. Кто из вас их укрывает? Плохое Вы начало. Знаете, что ли, что это из-за биотеррористов ДЭС на нас наехал? Ха-ха, английский не понимают. Ага, а вот давай-ка мы их сейчас научим. Отлично, задиры билингвы. Ня. Нет? Ладно. Я не из ДЭС! И я не из тех, кто любит подглядывать за людьми в сортире. Эй! Я его первый увидел! Ангелы шустрые! Делфина, я в районе фонарей. Ты еще тут? Да, ты как раз вовремя. Что тут творится? Оставишь тебя одного на пару часов, и тут уже ангелы людей похищают. Это как-то связано с проводником, которого мы ищем. Я тут освободил целую колонну арестантов Дес. Он один из них. Ну, тебе повезло, что я с тобой. Я умею ловить беглецов. Короче, ищи людей в черно-желтых жилетах. Один такой жилет валялся тут, на рынке Хингхэй. Такой еще фиг снимешь, там куча замков. Вообще здорово, ты наловчился охотиться на людей. Когда домой приедем, я возьму тебя в помощники. А то сидишь без работы. Нет, спасибо. Одного копа в семье более чем достаточно. Ну что сегодня за день? Один засел на подъемном кране! За ним! Не возражайте, что я с вами? Обнимаю. Сейчас ваш орвел. Вот там. Я вам ничего не сделал. Ты, позор человечества. Слышь, ты там. Вот тебе предложение. Давай спустимся обратно на твердую землю, и я дам тебе 10 секунд форы. Нет. Нет! Нет, стой! Не на... О, клево подстраховал. Как дела, помощничек? Не знаю, кто этих ангелов насылает, но меня это бесит. Они всех проводников расхватали. Так что, ничего нового? Да ладно бы одни ангелы. Тут еще какие-то злые мужики ходят, тоже ищут желетоидов. Это акулы. Довольно известная банда забияк из международного района. Держись от них подальше. Пока все нормально, но эти парни полные гниль. Эй, эй, успокойся. Самое время призвать на помощь копа. Встречаемся у туалета на рынке Хингхей. У меня есть безумная идея. Ладно, буду ждать тебя у туалета. Слушай, я не... Доверься мне. Я же коп. Ты слишком часто об этом напоминаешь. Это чё? Как тебе? Эту штуку было трудно напялить, тем более там вонь просто невыносимая. Ну да ладно. Лови! Тебя ловить, что ли? Да-да-да, лови, стреляй. Э, не в меня, рядом со мной. Пока не явится кто-то из ангелов. Ну да, конечно, мне же справиться с ангелом раз плюнуть. Они тебя схватят и унесут. Хрен знает да. куда. Знаю, знаю, слушай, когда ты теряешь телефон, ты просто на него звонишь, так? Ну. Так у нас спутниковая связь. А, так ты ходячий прибор слежения. Понял? Да. Все должно смотреться правдоподобно, но не слишком. Только чтобы ангелов одурачить. Врубился? А, могу врубить прямо между Нет, глазами. Нет, ты. Да ну тебя. Ха. Идея. Ох, сейчас я постебусь. А, бойтесь меня, я биотеррорист! пийте в страхе, ибо у меня есть сила! Страшная, ужасная, аж морная суперсила! Ну нет, я никогда не сдамся! Я биотеррорист! Я ем детей и... Хотят! Слушай, проводники так не делают. Сделала... Бойтесь моей силы! Склонитесь передо мной! Можно не кланяться, правда. Смертные, я могу испепелить вас одним мановением мизинца. А копы в кровать. И пошел на взлет. Эй, эй, не теряй сигнал и не будь козлом! Нельзя помедленнее. У меня это первый раз с ангелом. Ого, у вас у ангелов такие нежные руки. Тебе кто-нибудь это говорил? Слушай, скажи честно, ты знаешь, куда летишь? Если заблудился, можем спросить у местных. Они против? Ангелы из видеоигры и как я не допер. Вылезай из дай по нему! Не дай мне прицелиться! Да, гореть мне теперь в аду. Белфин, хватит лупить по ангелам! Лупи по экранам! Фу, не нравится, что я по экрану стреляю? Это ваш дом? Это там у вас вешалка для нимбов? Так, ага, давай, налетай, раз. я вас давай всех сложу! Никогда я не любил рекламу. Так, а куда Реджи делся? Идея была... паршивая. Ну что сказать, брат, из тебя отличная приманка. Ты чё, всё сработало же! Мы нашли логово этого повелителя ангелов. Ну, пошли за ним. Я сниму эту хрень и пойду усну где-нибудь в слезах. Там внизу будет куча всяких сюрпризов и это... Брат... Давай сам. Господи! Эй, ну что ты надулся? Ты ведь сам все придумал? Ах! Ах! Ах! Юджин, спасибо за помощь. Я нашел логового проводника. Сейчас туда зайду. Ой, нет, лучше не надо. Слушай, он проводник, который даже сам драться не хочет. Что он мне сделает? Нет, нет, правда, не ходи Я туда. тебе потом отзвонюсь. Ладно, пойдем за новым. Так, значит здесь и делают ангелов. Ау, есть кто дома? Жилеты есть, людей нет. Куда он их дел? Ладно, не то, чтобы я этого ожидал. Ладно. Ого, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила. Надо вернуться. Я видел жилеты у тебя в подвале. Что стало с теми, кого унесли ангелы? Моим гостям уготовано спасение, а не страдание. Мне нужна твоя сила! Тебе нужно уйти! Не так-то это просто, когда некому схватить меня и унести. О, ты можешь обрушить пол? Ай, так и думал, это лава. И я снова на штрафной скамье. Но я не уйду, пока не получу то, зачем пришел. Мне наскучило <звы> твою Может, хватит уже прятаться за спинами летучих нянек? Не оттягивай неизбежное! Надо с этим завязывать! Я думал, это лава. Надо с этим завязывать! В школе я старался быть как все Быть незаметным Невидимым Но хулиганы меня все равно находили От них не спрячешься Я чувствовал себя человеком Только когда играл в небесный костер Эта игра шла по моим правилам Я мог вызвать ангелов Чтобы защитить невинных и демонов, чтобы наказать за дир. Но настоящий мир, он мне был не подвластен. Сначала я старался не обращать внимания, но однажды они зашли слишком далеко. Когда приехали люди из ДЭС, они сказали, что заберут меня в другую школу. Школу для таких, как я. Особенных. Шесть лет она подключала меня к своим аппаратам. Заставляла вызывать ангелов, но не давала им меня спасти. А потом авария. Это был мой шанс... Шанс наконец-то по-настоящему исчезнуть. Там, где меня никто не найдет. Но потом я увидел, как и не хватает людей. Таких же, как я. Я знал, что она собирается с ними сделать. И я понял. Мы должны ей помешать. И опять это хрень. Мне показалось, ты влип, но я и сорвался. Ты да, ничего-ничего, да, спасибо. Без тебя бы не смог, хотя смог бы. И ты не поверишь, что я теперь умею. Знать бы только, что именно я умею. И ты избавил город от похитителя. Э Эй, полегче, не похитителя, он скорее спасать. Дэлсин, послушай, он хватал проводников на улицах против да, но... их воли. Это похищение. Э, сбавь обороты. Во-первых, спасибо за слово «проводники». А во-вторых, не будь скотиной. Слушай, ладно, я не буду с тобой спорить. Но для всех будет лучше, если он сядет в клетку. Ты погоди пока здесь, на два слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай нацепи рыжий паричок и назовись Августиной. Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, один на один. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи, идет? О, и спасибо. Тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, и еще как смог. Был, да, во второй раз не стало. Ну что, что скажешь, Юджин? Как насчет прошвырнуться по городу? Ты научишь меня своим игровым трюкам, а я научу тебя клеить девок. Спасем своих меченых братьев. Нехота. Мне здесь как-то спокойней. Да ладно тебе. Будешь торчать тут, играя в ангелов и демонов, тебе же ни одна девка не даст. Слушай. Тебе решать. Только мы все можем жить там. В реальном мире. Но за это надо бороться. Если надумаешь, позови меня, ладно? Надо опробовать новый арсенал.